В Казанском федеральном университете стартовала седьмая международная молодежная научная конференция Татарстан ApexPro 2023. Главная цель конференции – поиск молодых талантливых специалистов и выявление перспективных научно-технических разработок с их последующим внедрением на предприятиях нефтегазовой отрасли. Сегодня проходит второй день, первый день был это экскурсии, показания, заселения, второй день это основной. Сейчас у нас будет проходить открытие, сейчас мы скоро уже начинаем. И работа по секциям будет проходиться. Еще сегодня пройдут интерактивы для участников, чтобы они смогли немного отдохнуть. Второй, третий день конференции будет мастер-класс от компании, которая является нашими спонсорами, индивидуальными партнерами. И там уже будут разыгрываться подарки, еще будут интеллектуальные игры. Поэтому программа наша насыщенная, каждый найдет себе, что они хотят. Участники конференции, обучающиеся в высших учебных заведениях, а также молодые ученые и специалисты организации нефтегазовой отрасли в возрасте до 35 лет. Конференция пройдет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий. Отличительным моментом в данной конференции, в этой конференции, является то, что а, при поддержке Газпром Газпромнефти а, и при поддержке нашего научно-образовательного центра Газпромнефти КФУ а, будут организованы специальные кейсы-игры а, по газоконденсатным месторождениям. Они также уже начались а, в феврале месяце, сейчас уже идёт, а, финальные этапы идут, а, и по итогам последнего кейса завтра будет... Избрана команда «Победитель». В этом году заявки на участие подали более 500 человек. Из них в следующий этап прошли 250 человек из 30 городов России и ближнего зарубежья. Победители конференции получат возможность стажировки в ведущей компании нашей страны и индустриального партнера конференции «Газпромнефть». Екатерина Аскарова, Александр Кузнецов, Универньюз.